Всем привет! Меня зовут Сергей Вострецов, я федеральный диктор, бренд телеканала муз и тренер по голосу. Сегодня я хочу показать вам упражнение, которое поможет вам усилить ваш голос и в то же самое время прочистить бронхи. Упражнение называется «Дровосек». Все очень просто. Представляете, что у вас в руках огромнейший топор. Делаете вдох носом. И рубите бревно с резким глубоким выдохом с открытой гортанью. Получается озвученный выдох. Получается так. Продышались хорошо. Если вдруг у вас мокроты остались в бронхах, начнете кашлять, значит все правильно делаете. Значит, прочищаете свои бронки. Будьте здоровы!